Это видео про роспись пекарни «Ватруш». Пекарня находится в городе Клин. В Клину несколько пекарен «Ватруш». Есть они и в других городах Московской области. Замысел росписи был в том, чтобы оживить стены. При обустройстве сделали такие ниши посреди имитации кирпичной кладки. Вы их чуть позже увидите. Вот какое-то время заведение с ними проработало – там размещали пластиковые накатки с рекламой. А когда обратились ко мне за помощью, чтобы поменять пластиковые накатки на меловые доски, я предложил использовать эти ниши творческие для ручной росписи. В росписи изображен фирменный персонаж Ватруш. Это их логотип. Такой поваренок. Ручная роспись вместо пластиковых заготовок в этом случае не просто дополняет интерьер. Пекарни Ватруш всю свою продукцию делают сами: и кондитерские изделия, и хлебобулочные изделия, и кулинарию, и полуфабрикаты. И ручная роспись в помещении, и рукописный курсив все это подчеркивает, что все здесь до посетителей изготавливается вручную. Все теплое и ламповое. И даже QR-код, который ведет на страницу отзывы в Яндекс.Картах, тоже нарисован вручную кисточкой и краской. Вот такое получилось симпатичное место. Вот так мы использовали пустое пространство на стенах пекарни Ватруш.